Наташ, а, а, а, а, да. а, а могла бы, пожалуйста, поделиться буквально двумя отзывами по продукту, там своими личными либо результатами партнеров. Понятно, у тебя список очень большой, но буквально двумя. Угу. Ну, список действительно очень большой, очень ценный для меня то, что люди решают очень много вопросов с хроническими заболеваниями, когда ну, в больнице это вообще не mm -hmm. решается, да, они перестают быть хроническими. Я расскажу про свои. У меня был псориаз, у меня накануне там вес был 120 кг, я при сбросе веса потеряла очень много здоровья. Mm -hmm. Был псориаз, была вегетососудистая дистония, которую уже не знали вообще, как лечить. Mm -hmm. Mm -hmm. И я была на препаратах Топомакс и Депакин. Кто mm -hmm. знает, это от эпилепсии mm -hmm. препараты. Вот. Я уже превратилась в овощи, у которого дома была куча таблеток, mm -hmm. капельницы и очень тяжелое физическое состояние. Так как я была 126, я не могла родить здорово полностью ребенка, да, он здоров, но в целом были проблемы от дерматит, mm -hmm. тоже аллергии, mm -hmm. ларинготрохиты, отеки. И с 7 месяцев мы были по реанимациям, это страх такой для мамы. Вот. И в моей жизни наступила победа, наступило счастье, мы выбросили все таблетки в один из дней, и мы mm -hmm. вообще полностью mm -hmm. их не используем, ни я не ребенок, и убрали все вот эти вот видимые и невидимые признаки вот и нет я тебе скажу наверное я не знаю ну это первый раз сейчас вообще будет на видео говорится у меня ты если что вырежешь потому что я не знаю был момент в моей жизни когда я я потеряла отца у него был рак крови и я боялась очень сильно в принципе, когда теряешь близких, очень начинаешь задумываться, когда это тебя касается, да, начинаешь что-то бояться. И я чего боялась, то однажды я увидела в своих диагнозах, это было связано с лимфой, не с кровью. И в тот момент я перестала игнорировать такой наш продукт как про баланс и рейши их не было в моей жизни mm -hmm. все те моменты благодаря алоэ были решены там у меня у ребенка алоэ литрами то есть не ну, все наши продукты но про баланс я как-то то выпила то не выпила забыла забыла это кислотно щелочной баланс mm -hmm. да и это mm -hmm. самые такие вот важные моменты в моей жизни был период когда я полтора года ела горстями просто рейши не mm -hmm. считая по три, mm -hmm. по 4 капсулы наверное в день а про баланс просто mm -hmm. высыпался да щелочные минералы и Три диагноза показывали эти нехорошие показатели. Это, кто знает, это... В общем, не буду их называть, но, mm -hmm. в общем, это и соя, и, и юные клетки, в общем -то. И потом, спустя полтора года, с диагнозом было все в порядке. Я выбрала не соглашаться с диагнозом врачей, но это была огромная ментальная работа. Вытащить просто себя за волосы, себя переключать. И, безусловно, не без наших продуктов, потому что я понимала, что в тот момент, кроме моей э, головы, мое тело должно быть постоянно ощелачиваемым. И я просто вот тогда в мою жизнь вот прям вошли эти продукты, и это как вода. Да, сейчас я перестала забывать их использовать. И очень много уже э, примеров, когда мы выигрываем в жизни людей. И это для меня, ну, очень такая огромная ценность. Если я молчу про суставы, там у меня была просадка вибрации, я могу очень много рассказывать uh -huh, результатов, uh -huh. невероятно много, но просто вот стоит довериться, попробовать. И если врачи не могут решать хронические заболевания, если это всегда хронический uh -huh, диагноз, uh -huh. то почему не попробовать избавиться от этой проблемы попить витамины качественные, немецкие, и просто люди остаются жить. Очень часто. да. Мы не только про здоровье, мы про то, чтобы выиграть жизнь. Вот, я смогла это сказать впервые. Да, да, мурашек. Очень, вот. очень сильно. Это, это вот это было так. Спасибо большое за искренность. Спасибо Многим тебе. Будет... Я, я, я, честно, первый раз вообще об этом. Многим будет полезно. И важное дополнение. Нужно понимать, что продукты немецкой компании LR это не панацея, не волшебная таблетка. да. То есть, понятно, это. Классные продукты, которые дают результат, но обязательно проконсультируйся перед приемом с тем человеком, который показал тебе это видео. Если получилось найти это видео самостоятельно, то можешь задать вопросы мне. В описании под этим видео будут мои контакты. И искренне желаю здоровья, хорошего самочувствия и до встречи в следующих видео.